друзья всем привет сегодня поделюсь рецептом своего плова мне очень нравится этот плов рецепт я вам даю на четыре порции готовить будем ее в мультиварке. плов получается очень вкусный ингредиенты баранина 350 грамм рис пропаренный 250 г. масло растительное 3 столовых ложки Рис заливаем горячей водой первоначально. Далее изюм, морковь 200 грамм, лук репчатый две штуки, мясо режем кубиками, мы взяли свинину в нашем случае. Наливаем растительное масло, 3 столовых ложки, и загружаем все на жарку. Вначале мясо, если вы будете жарить на сковородке, все поочередно. Мясо, далее добавляем Лук, порезанный кольцами, две штучки наших. И далее добавляем морковь. У нас моркови 200 грамм, порезанная кубиком. Все это ставим мы готовим в мультиварке, поэтому поставим все на прожарку. Можно пожарить в сковородке. Ставим на 15 минут на жарку в мультиварке. Когда прожарилась, добавляем сюда специи, добавляем наш изюм предварительно замоченный, промытый и добавляем соли. Соль обязательно по вкусу. У нас соль будет по вкусу и добавляем рис. После этого перец по вкусу у нас и добавляем воду 300 миллилитров. Далее, кто любит, можно шафран добавить, горох, нут, по желанию, мы не берем его. Ставим две головки чеснока, закрываем мультиварку, отправляем, на готовим на плове. Кто готовит в кастрюле, готовим кастрюльке до того момента, когда вы, уйдет вся вода. И вот такой у нас получился прекрасный плов. И очень вкусный.